записываю свой отзыв по проекту Риэлтор 2.0 по курсу Дарьи Антон Антона Дробота. Ну, я хочу сказать, начну с того, что какую проблему я решала. У меня агентство недвижимости, я начала его э, в ноябре 2019 года. На сегодняшний день у меня есть уже сотрудники, есть постоянно привлеченные агенты, я провожу курс э, по обучению. Вот. Но на самом деле мы их не комплексно да, начали развиваться, то есть начали развиваться в разные стороны, и мне нужно было собрать информацию воедино и создать какую-то общую единую систему как привлечения, так и сопровождения и развития компании в целом. Я, на самом деле, должна была купить совершенно другой курс. Но на тот момент, когда мне нужно было вводить оплату, я получила предложение, дарила, по телефону как-то так вот все в одной точке сошлось вот и платила этот курс и на следующий там понедельник начала уже сразу заниматься а, у меня очень большой опыт как а, продавать так и обучать вот но здесь я забыла обо всем то есть забыла любой любые свои там не могу не хочу не буду начала все с самого нуля и Получила огромный фидбэк в виде результата, наверное, на второй уже неделе. То есть начала делать все поступательными движениями, и это оправдало себя. На третьей неделе я полностью окупила свой курс. Вот. На четвертой неделе я начала уже этому учить своих сотрудников. Поэтому сейчас мы практически дважды окупили этот курс. вот. Я всячески довольна, очень хочу продолжения. И советую каждому из вас начать эту работу на формате не просто послушать, услышать, но и сделать все ровно в те сроки, ровно тем, тем темпом, который задают ребята, тогда у вас реально появятся результаты, вы сможете на обратной связи все отработать, и у вас получится, ну, наверное, невероятный прогресс. Спасибо, Дарья, спасибо, Антон, я надеюсь, что мы с вами реально встретимся, и я жду дальнейших модулей, буду обязательно в этом участвовать. Всем пока!